Бисмиллах. алямин. Продолжаем изучение арабских букв. и уже здесь у нас будут различные упражнения. И вот на этих уроках мы пройдем шесть букв. Мим, БА, ЛЯМ, ДАЛЬ, НУН, РА. Итак, тема урока УСРАТИ. Моя семья. УСРАТИ. Семья это переводится как УСРА. УСРА. А когда мы добавляем букву Я в конце, получается усрати. Моя семья. На прошлых уроках мы проходили стих ⁇ Лыльюн ва Амнун усрати ⁇ Умми аби ва ихвати джадди биха ва джаддати ⁇ Я, Робби фах фалд усрати ⁇ Фальхуббу фига даухати ⁇ Во многих словах на конце ⁇ я ⁇ стоит. Это означает моя усрати» – Моя семья, сень и безопасность или тень и безопасность, это моя семья. Усрати, умми, смотрите, я на конце, моя мама, Аби, мой папа, и хвати, мои братья, Джадди, мой дедушка бега, Уаджаддати, Джаддати, моя бабушка, я робби, о мой Господь, Фахвалд Усрати. Сохрани же мою семью. И любовь в этой семье, любовь в ней, это как большое-большое дерево. Значит, везде мы видим «и», «и», «и» на конце. Это означает, что это «моё», «моё», «моё». Уми моя мама. «Аби» – мой папа. «Усрати», «Джадди», «Байти», «Саярати» везде все на и заканчивается когда это означает что это мое, понятно да на этом стихе мы не будем задерживаться потому что мы его уже несколько раз проходили ссылка будет на этом видео или под видео ссылка будет кто хочет более подробно изучить тот пусть переходит по ссылке усрати моя семья она состоит из людей, из многих человек. Усрати моя семья. Значит, уми, оби, джадди, джаддати. Ихвати. Понятно, да? Вот это усра. Усра. Усра, семья. И. Слово «усра» заканчивается на «тамарбуту». «Усра» или «усратун». Можно сказать «усратун» или можно сказать «усра». И если слово заканчивается на «тамарбуту», то это слово в женском роде. Запомните, это слово в женском роде. И как я сказал в начале урока, мы с вами пройдем 6 букв. Мы с вами повторим шесть букв. Мим, например, слово ⁇ мауз ⁇ Ба байтун. Ба байтун. Ба байтун", Дом. Дом. Байтун. Гада байтун. Гада маузун. Это банан. Гада байтун. Это дом. Гада байтун. Гада байтун. Это дом. Гада байтун", гада байтун", лям лябан молоко ЛЯМ. лябан молоко ада лябан ада лябан маузун байтун лябан три новых слова для вас маузун байтун лябан мим ба лям далее да, даль да баба да бабатун да бабатун на конце там арбута я сказал, что если слова заканчиваются на Тамарбуту, то значит это слово женского рода. Дабаба. Гадиги дабаба. Это танк. Это танк. Гадиги дабаба. Дабаба. Дабаба. Танк. Дабаба. Гадиги дабаба. Нун. Нахля. Пальма. Нахля также на там арбуту заканчивается. Можно прочитать нахлятун или нахля. Нахля тоже женского рода. Потому что там арбута на конце. И ра руман. Гада руман. Гада руман. Это руман. Это, Это гранат. Дабаба. Гадихи Дабаба, баба. Гадиги нахля, увага, руман. Кто-то скажет, Аммунур, а почему ты где-то говоришь гада, а где-то говоришь гадиги? Кто заметил, тот сразу может спросить. Где-то говорим гада, а где-то говорим гадиги. Гада для мужского рода. Все слова, которые имеют мужской род. Мой папа, гада. Мой дедушка, джадди, гада. Мы говорим. А женский род, слова женского рода будут Будем произносить через слово «гадиги». Через слово «гадиги». Моя мама. Гадиги умми. Гадиги джаддати. Гадиги ухти. Это моя бабушка. Это моя сестренка. Итак, «да баба». И сказали «да баба», -тун», «на там арбуту» заканчивается. «Да баба», «да баба», «гадиги да баба». Гадиги-дабаба. Это танк. Гадиги-дабаба. Или дабабатун. тун Гадиги-дабаба. Значит, гадиги это для указания на женский род. Танк в арабском языке будет женского рода. В русском языке он будет мужского рода танк. Но по-арабски он будет да баба, Женского рода это танк это да баба понятно да это да бабаги да баба туги да баба ту о да баба тун неправильно будет сказать ада да баба это будет большая грамматическая ошибка запомните говорите о обеги да баба так Буква мим. Буква мим. Смотрите, буква мим и как она пишется. Мим. Мим. Еще раз. Мим. Буква мим. И слово мауз. Мауз. маус, Банан. Гада мауз. Гада мауз. Это банан. Здесь мы говорим гада. Это. Потому что мауз мужского рода неправильно будет сказать Гади Маус Гада Маус надо говорить Гада Маус и нужно будет научиться писать букву Мим как можно больше больше в тетрадках на листочках пишите букву Мим разными фломастерами разными карандашами разными ручками Мим Мим Мим так текст так текст Перед нами текст. Коля Сказал Фауаз. Коля Фавваз. Мальчика зовут Фауаз. Она ухибу усрати. Она Ухайбу усрати. Я люблю мою семью. Джадди Мишалюн. Мой дедушка Мишаль. Его зовут Мишаль. Слово Мишаль на букву Мим начинается. Смотрите. Ваджаддати Фатыма. Фатыма. Моя бабушка, а моя бабушка Фатыма. Ее зовут Фатыма. Аби Садун. Мой папа Сад. Умми Марьяму. А моя мама Марьем. А моя мама Марьем. Ухти Нурату. Моя сестренка Нура. Нура. Смотрите, там арбута на конце. Как в слове Фатыма и Нура. Это. Признак женского рода. Ваахи Ясир. Ваахи Ясир. А мой брат Ясир. Итак, фавас рассказывает о своей семье. И говорит, коля фавас. Сказал фавас, анаухайбу усрати. Я люблю свою семью. Джадди Мишаль. дати Фатима. Аби Сад. -са уми марьям Ухти Нура. У Ахы Понятно, да? Значит, у Фауаза есть дедушка, бабушка, папа, мама, сестренка и брат. Вопрос. Вопрос, дорогие ученики. Вопрос. Сколько человек в семье Фауаза? Напишите в комментариях, или напишите внизу вопросах: Сколько человек в семье Фауаза? Можно цифрой, можно просто написать прописью. Понятно. Здесь нужно будет прочитать слова. И, и давайте обратим внимание, как будет, будет писаться буква МИ. Например, первое слово. Имя Муханнад. Муханнад. Муханнад. Мим с домой. Первая буква. Мим в начале слова и дома. Муханнад. Му. Мим с домой му. Мим с домой му. Муханнад. Муханнад. Имя мальчика. Имя человека Муханнад. Фатыма. Фатыма. Смотрите, как мим пишется в серединке слова. И мим с фатхой. Мим с фатхой. Фатима. Фатима. фатима. Смотрите, на конце слова фатима там арбута. Значит, слово женского рода. Фатима. Фатима. Мишаль. Мишаль. Миш мим с касрой. Мишаль. Миш Мишаль. Это все имена людей. Муханнад. Фатима. Мишаль. Мим с доммайму. Мим с фатхайма, мим с кясрой ми. Мума ми. Мума ми. Следующее задание. Здесь нужно выявить различия, увидеть какое различие в произношении. Мим с фатхайма, а мим с фатхай и после нее, если приходит олив, то этот олив тянет фатху два раза. Ма. Значит, мим с фатхой просто будет ма, а мим с фатхой и олив ма. Ма, ма. Два раза тянем. Ма. Ма, ма. Дальше. Мим с домой му, а мим с домой и после нее. Вау, приходит му. Му, му. Му, му. Ма, ма му, му и мим с кясрой ми и мим с кясрой если, если приходит я то будет ми два раза тянем значит мы поняли что если просто харакят приходит и после него нету ни алифа ни вау ни я то тогда мы не тянем этот харакят ма, му, ми а если приходит после фатхи алиф или после дома приходит ⁇ вау ⁇ или после ⁇ кясры приходит ⁇ я ⁇ то мы тянем в два раза этот характер. ⁇ Ма, му, ми ⁇.⁇ Ма, му, ми ⁇.⁇ Ма, му, ми ⁇ Вот это у нас полезное, полезное, полезное правило. Это удлинение называется ⁇ маддун ⁇.⁇ маддун ⁇ удлинение. Давайте же посмотрим, как пишется буква мим. Смотрите, как она пишется над строчкой. Она пишется над строчкой. В начале слова она пишется вот так. В серединке она соединяется влево и вправо. И она пишется над строчкой. Смотрите, и соединение и вправо, и влево. В конце она соединение дает, но уже после себя она не дает соединения. Соединение дает вправо, но после себя не дает соединения. И хвостик у нее опускается под строчку. Ну и самостоятельная буква МИМ. Вот такая вот буква МИМ. Как будто из трубы дома выходит какой-то дым. Вот такая буква МИМ. Так, значит, МИМ в начале, МИМ в серединке, МИМ в конце и МИМ самостоятельный у нас. Мы теперь поняли, как пишется буква МИМ. Обязательно, обязательно... Во время урока прям сидите и пишите, как буква МИМ пишется в начале, как в серединке, как в конце. Но сейчас мы даже попрактикуемся с вами. Давайте. Смотрите, у нас тетрадка, листочек. МИМ в начале, МИМ в серединке, МИМ в конце и МИМ самостоятельно. МИМ в начале, МИМ в серединке, МИМ в конце и МИМ самостоятельно. Берете листочек, берете листочек имена в линейку или в клетку и пишите букву МИМ. Итак, смотрим. Это буква МИМ. МАУС, мы сказали. МАУС, банан. МИМ в начале, смотрите. МИМ в серединке слова. МИМ в конце слова. И МИМ самостоятельно. Вот так вы должны целую страницу нарисовать. Вот так букву МИМ нарисовать вы должны в начале, в серединке и в конце не знаю, как вы, но я буду рисовать до конца. Мем в начале, мем в серединке. Причем разными карандашами, разными фломастерами, разными цветами. Кто как хочет. Кто как хочет. Мем в конце. Мем в начале слова. Вот так она пишется. Дает соединение влево. Здесь в серединке слова соединяется вправо и влево. И в конце дает соединение вправо. А влево у нее хвостик закругляется. Все. И мим самостоятельный. Давайте еще напишем. Мем в начале. Мем в серединке слова. Мим в конце слова. И мим самостоятельная буква. Еще осталось у меня две строчки. Мем в начале, в серединке, в конце. И самостоятельная мим. Ну и еще последний, другим цветом, мим. Мим. Мим в начале слова, мим в серединке, мим в конце и мим самостоятельная. Вот так у вас должна выглядеть ваша тетрадка, чтобы ни одного квадратика не осталось свободным. Понятно, да? Также мы с вами проходили и с шара. Мы с вами проходили ГАДА ВАГАДИГИ, ГАДА ВАГАДИГИ. То есть ИСМ это имя и шара указательное. Когда мы указываем на что-то, мы говорим это, это дом, это дом, это танк, это банан, это пальма. Вот здесь нужно правильно говорить. ГАДА это для мужского рода, ГАДИГИ для женского рода. Гада – мужской род. Гадыги – женский род. Указание на женский род. Понятно, да? На ближайший предмет. На ближний предмет. В единственном числе, в мужском роде, мы говорим «гада байтун» – это дом. Гадыги да баба – это танк. Гадыги нахля – это пальма. Итак, смотрим. Гада байтун. Это дом, гада байтон. Это дом перед нами дом. Мы говорим гада, гада. Это, это. Это дом. Значит, близко стоящий в единственном числе один в мужском роде. Мы говорим гада. Запомните это гада. А гадиги это танк. Это танк. Гадида в единственном числе в женском роде. Слово в женского рода. Понятно, да? Гадиги, да баба, да баба, да баба, гадиги. Неправильно будет сказать гада, да баба. Неправильно, большая ошибка. Или неправильно будет сказать гадиги байтун. Неправильно. Вы должны теперь научиться раз и навсегда, что такое гада и что такое гадиги. Должны это теперь все запомнить раз и навсегда. Понятно, да? Итак, гада байтун. Гадиги дабаба. Гада байтун. гадиги дабаба. Это называется асмауль ишара. Асмауль ишара. Имена указательные. На указ... Указывают они. Ишара это указание. Другие слова давайте возьмем. Например, гада маузун. Гада маузун. Это банан, гадамаузун. Гадиги нахля, нахлятун, нахлятун. Тамарбута на конце, тамарбута. Значит, это пальма. Гадиги нахлятун. Дальше. сроти. я должен рассказывать про свою семью. Каждому из вас задание. Я рассказываю про свою семью. Вы должны сказать «Ана ухей – «я люблю свою семью». Там дедушка, например, бабушка, папа, мама, сестренка, братья или брат. Вы должны перечислить их имена. «Умми» – например, «Марьяму», «Умми» – «Фатимату», «Умми» – «Айшату» или «Аби» – «Сад». Аби, Ясир, Аби, Мухаммад, Аби, Абу Бакр, перечисляйте. Джадди, имя его называйте, мой дедушка, например, Усман. Моя бабушка, например, Аишату, Фатимату, Зайнабу, понятно, да? Моя сестренка, Мунира или Нура. Вы должны рассказать про свою семью. Если есть возможность, пишите, прям пишите. Это задание такое. Дальше, смотрите, сейчас придут слова, и нужно мим будет подчеркнуть, где вы увидели букву мим. В серединке, в начале слова или в конце слова. Например, слово джамалюн, верблюд, масджидун, мечеть, алямун, флаг, аклямун, карандаши. Вот здесь вы должны подчеркнуть или обвести красным кружочком или любым другим каким-нибудь фломастером или карандашиком эту букву МИМ. Найти эту букву МИМ в этих четырех словах. Верблюд, мечеть, флаг, карандаши. И также написать эти слова в нижней строчке. То же самое вы должны написать. Джамалюн, Масджидун, Алямун, Аклямун. Аклямун. Это вы должны написать. Это задание, задание, задание. Следующее задание. Здесь нужно соединить слова. Одинаковые. Одинаковые слова вы должны соединить стрелочками. И еще я добавил рисунки. Например, чеснок это сум. Банан это маус, вы уже знаете. И луна это комар. Вот здесь вы должны соединить одинаковые слова, одно с одним словом, и еще рисунок. У вас должно получиться три по три. три, по три. Соединяете слово, например, сум, то есть слово сум, чеснок, комар, луна, мауз, банан. Вы должны соединить с таким же словом и с такой же картинкой. Понятно, да? Теперь Текст ту Мухаммад. ту Зонтик. Зонтик. В русском языке зонтик это мужского рода. Но вы теперь видите, что на конце слово мелалля заканчивается на тамарбуту. Значит вы скажете, что это женского рода. Это слово женского рода. Мелдалля. Значит зонтик в арабском языке будет женского рода. Зонтик. Мелдалля. И Поэтому мы должны сказать «Хадихи миллалла». «Хадихи ми Неправильно будет сказать «Хада миллалла». Мы говорим «Хадихи миллаллату». «Миллаллату Мухаммадин». Понятно, да? Это зонтик Мухаммада. И у нас текст есть. У нас есть текст, мы его будем сейчас с вами читать. «Миллаллату Мухаммадин». «Зонтик Мухаммада». Захаба отправился. Мухаммадун. Мухаммад отправился. Иля на Ассуки. асука Иля Ссука на базар. Уаштаро, Уаштаро, и купил, миналь Мактабати, Иштаро. штаро. Уаштаро, миналь Мактабати, и купил из магазинчика. Здесь имеется Мактаба это книжный магазин или констовара где продаются всякие ваштаро миналь мактабати и купил он из магазинчика что купил Мисс Таратан. линейку вакаламан и карандаш ваштаро и купил миналь матчари матчар это Рынок, овощной рынок, да? Маузануа миш-мишан. Маузануа миш есть Банан и миш-миш. Урюк. -миш. Назалал матару. Пошел дождь. Назалал матару. Фахамала и понес Мухаммадун. Мухаммад. Мухаммад. Аль-мидоллата. Аль-мидоллата. Зонтик. Раскрыл, значит, Мухаммад зонтик и шел, прикрываясь зонтиком от дождя. Фахамала Мухаммадун аль-Милдальта. Милдальта Мухаммадин. Захаба Мухаммадун ила суке. Уштара мин аль-мактабе мистарата и вакалман. Уштара мин аль маджари маузан и мишмиша. Назла лматр. Фахамаля Мухаммадун аль Милдальла. То, смотрите, сколько букв Мим. Мим в начале, Мим в серединке, Мим в конце. Везде мы видим, как буква Мим пишется. Понятно, да? Специально для вас даже выделили такие слова, где буква Мим. И еще букву Мим выделили даже красным цветом. Итог. Итак, мы поняли, что милалля – это зонтик. Милалля – новое слово. Зонтик, зонтик, зонтик, зонтик, зонтик. Ну давайте мы сейчас еще добавим эти слова, новые слова, в нашу, в нашу копилку грамматических правил. Значит, исмулишара, имя указательное, мы сказали это, да, или это. Гада, гадиги. Значит, гадиги мы поставим туда «мелдалля». Или здесь вот написано исмулишара ти. Исмулишарати. Аль-ишара. Заканчивается на Тамарбуту. Значит, Тамарбута, это значит, вот это слово у нас будет в женском роде. Значит, мы тоже будем сказать. гадиги аль-ишарату. Гадихи аль-ишара. Итак, гадихи милаллах, уагада, тсум. Чеснок. калау фикум. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا خَيْرَ الْجَزَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْخَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ